Доброго времени суток, меня зовут Сергей, у меня рак, онкология, И я вам поведаю сейчас свою историю. Маленечко сразу отвлекусь, мне уже сделали операцию, операция выглядела в виде ампутации руки, а рак я называю в единственном числе, в настоящем числе, потому что, ну, все-таки, чтобы победить рак, надо прошло времени. я считаю, лет 8. Если лет 8 пройдет, я скажу, что рак победил. Давайте еще маленько отвлечемся, почему я решил записать это видео. Периодически меня так на просторах интернета как правильно сказать, обвиняли в рекламном блогерстве, что за счет рекламы деньги забиваю. Нет, нет. Тут одна причина. Когда я узнал, какой у меня диагноз поставили, я решил на просторах интернета почитать. что ж люди пишут? Хондросархома. Они что не пишут? Никто ничего не пишет, никто ничего не говорит. Было там пару статек, можно найти. В одной статейке товарищ Хаху, с Украины, писал, писал то, что ему врачи на Украине дают три месяца жизни, не больше, но по чудо, в Израиле его спасли. То, что я забегу вперед, что проходил с раком 4 года, из них 2 года зная, что диагноз у меня такой, то я живой. В общем, это видео для того, чтобы людям, у которых аналогичный диагноз, сориентировались, что делать. На моем примере, не брали, конечно, с меня пример, я многие вещи отступал при лечении рака. Но у меня была цель, другая чуть-чуточку поставлена. Обо всем я расскажу. Давайте начнем с чего. Мне было 30 лет. Я 83-го года рождения. В 2013 году отметил 30 лет юбилей. И как-то вот со стороны не видно. Я по фотографиям стал замечать, что как-то у меня, знаете, плечо деформируется. Но сначала думаю, может, какие жировики, что-нибудь такое. Но не придал значения, никогда не не сталкивался ни с чем. В больницах я не частый гость. Даже зубки тут более-менее. Ну, так вот. Первая, да, моя была ошибка. Я посмотрел, но не придал сильного значения. Прошел год, год. Опухоль пошла расти. Я стал задумываться, что это уже никакие не жировики. Ничего страшного тут уже не прокатит. Надо разбираться. А дальше я сделал вторую ошибку. Я в это время жил и работал в Санкт-Петербурге, но не имея регистрации, я приезжий человек, не имея прописки. Я думаю, что тут уже серьезно что-то начинается у меня по здоровью. Я решил, попросил товарища сделать прописку мне. Да, он, конечно, не отказался. Я ему маленько никого в курс дела не вводил. Я его чуть-чуть объегорил. Сказал, что для получения прав он меня отказался, это самое сделал временную регистрацию на три года, и тут прошло тоже время. Время это при онкологии главный фактор. Главный фактор. А время прошло где-то месяца, так приблизительно два. Пока мы там с ним все документы, пока то все, подготовились, выбрали выходные, сделали. Дальше, после того, как все готово было, я спокойно пошел в поликлинику. Предварительно подумал, кому же мне записаться? Ну, наверное, хирургия. Записался к хирургу. Ну, как записался? Пришел в поликлинику на, по улице Есенина. Моя поликлиника была прикреплена, номер 99. И, кстати, вот по регистрации моя вторая ошибка. В данный момент не надо регистрацию. Поле в привязка к поликлинике. И вам ни в чем, ни в каких услугах не откажут, если у вас есть привязка к конкретной поликлинике. Я был мало осведомлен. Еще раз говорю, я в больницах был нечастый гость. Отвлекся, возвращаюсь, пришел в поликлинику. К кому, думаю, ну к хирургу. Я говорю, запишите, пожалуйста, к хирургу. У меня спрашивают суть вопроса. Я говорю, да, проконсультироваться. Пошла наша бюрократия. Пришел я в, в феврале, в феврале 2014 года, в начале февраля. Ну и, соответственно, талончики, только есть свободное место в конец февраля. В конце февраля я попал к хирургу Сергей Васильевич, не помню, как фамилия. Хороший хирург, он посмотрел на меня, сразу же, мгновенно, рентген-кабинет работал. Он меня отправил на рентген-кабинет, сделали мне два снимка написали заключение на прием я уже не попал попал в другое в другое время то же самое бюрократия пришлось ждать также номерки попал к нему на прием он посмотрел ну я думаю что там быть. описание это просто там же нет вот конкретно что то описание снимка он дал мне уже направление в онкологию онкология больница номер 15 это станция метро удельная она будет в той стороне ну, тут как бы уже это самое так онкология. Онкология, конечно, я и так можно было догадаться, что, что это онкологическое. Дал мне направление к районному онкологу, к районному онкологу поликлинику номер 15. У меня здесь подсказочки маленькие, все-таки забываться иногда. Что у нас там было? Сейчас вспоминаем. Это было уже где-то февраль. Февраль, да, февраль уже подходил к концу, соответственно, я еще работал, выбрал свои выходные, у меня, благо, был хороший график, 3 через 3, не надо было не ни отпрашиваться, ничего, но я так и подстраивался. Выбрал свои выходные, приехал в поликлинику номер 15, записался к онкологу, ну, дал направление, записали к онкологу, и на прием я попал только, только, только в, в марте. Или в конце февраля я вот уже не вспомню. Попал я к доктору Наталье Накентерне, хороший специалист, человек так ну человечный врач, по человечески отнеслась там сразу все объяснила, что почем, рассказала. Там был, был диагноз подозрение, поставила диагноз подозрение на сархому. Она ставит подозрение районный. Онколог стоит подозрение, потому что не подтвержденный диагноз подтверждается после гистологии. С подозрением на к саркому она меня отправила в... в онкологию в песочную. В песочном три онкоцентра. Она меня отправила в онкологию городскую, которая закреплена за севером города. В онкологию я по... Попал, уже дать, вспоминаю, в конце марта. В конце марта я попал в онкологию. Большой, большое такое здание, хорошее, удобно, все сделано, все спроектировано, есть терминалы. В регистратуре, по-моему, за три около 7 окон. Но ну, они не всегда все работают, но 5 всегда стабильно. Народа очень много проходит, сразу забегу вперед, иногда вечером брал талончик, там я мог быть какой-нибудь, повторно взять карточку, 400 какой-нибудь уже там номер. То есть народа там очень много. Попал, также взял, приехал это самое, взял первичный талончик, подождал, вызвали, все документы отдал, отдал. меня закрепили за врачом, это был Богоманов Евгений Сергеевич. Где-то то же самое записали Прием, все это не быстро, все это 2-3 недели между вот ты подходишь записываться, народа действительно много, помогают многим, 2-3 недели проходит. Где-то недели через 2-3 я попал на прием. Ну, соответственно, что там? С Спро... выписал анализы все вот эти, сдать на ВИЧ-инфекцию, что почем. И дал он мне дату, положил меня в отделение опухолей кости и кожи и мягких тканей, седьмой этаж. Для братья гистологии, Хотя гистологию можно было и так взять, но это называется, надо денежки с полиса скачать. В принципе, ничего страшного такого нет, и ничего тоже как бы обидного в этом нету. Положили меня на неделю, я так вот целую недельку пролежал, От меня взяли гистологию, выписали, за, через две недели за ответом. Ладно, две недели проходит, я на прием к Евгению Сергеевичу за ответом. Опачки, ответ доброкачественная ткань что значит доброкачественная? просто в злокачественную ткань иголкой не попали ладно тут такой вопрос ну я говорю что опять ложится он нет нет говорит, это самое сейчас говорит, пробу сами возьмем сами это как получается он уходит в отпуск и просит своего коллегу это михаил сергеевич аксионов он мною потом очень много занимался хороший человек Хороший врач, хороший специалист. И просит его, вот говорит, я в отпуск ухожу, позанимайся с ним. Все, я перевожусь, и вот негласно без всяких документов. За мной наблюдает Михаил Сергеевич. Берет пробу, назначает там, ну, тоже дня 3-4 проходит, выбираем день. Я приезжаю, он берет гистологию с плеча. У меня все это дело хондросархома на плече было. Но тогда было еще подозрение на саркому. Отличие саркома протезируется, хондросаркома режется с запасом мягких тканей. Ампутация. Взял гистологию. Минутное дело. Минутное дело обезболивающий вколол, обработал спиртом, взял гистологию, оделся, ушел. Все. Также через две недели гистологам он передал. Также через две недели за ответом. Прихожу. То же самое. Опять доброкачественная ткань. Не попали. Дубль 3. Делаем дубль 3, также на наверное, дня через четыре. А все это, все это время, время. Как бы при онкологии оперативности это очень много влияет. Все это потихонечко время проходит. Дубль 3. При, при каждом заборе биопсии присутствует помощница. Помощник, помощница, ну присутствует. И тут Михаил Сергеевич берет, о, наверное, максимальную, длину, да, максимальную иголку длины и начинает брать гистологию медсестра так маленькая так знаешь непонятка что вы делать он молчит она ему опять что вы делать а он мне тоже иголку воткнул в руку ну и так как пистолет щелкает отбивает эти кусочки ткани зацепляет он ей говорит беру гистологию она, она так она ничего не отвечает ну такая вот маленькая напряженка она непонятка он то знает что делать он ей доинформирует Дважды брали, не получилось. Вот он взял с двух мест, это самая биопсию, образцы. То же самое, минутное дело. Оделся, все сказал, когда. Через две недели за образцами, за ответом, извиняюсь. Через две недели попадаю на прием, но там не две недели, там плюс мои еще рабочие дни были. Попадаю на прием, Михаил Сергеевич говорит, такое дело. А, нет, даже не так попал. Он мне позвонил и говорит, приятель, тут надо обсудить. По телефону мне позвонил. Я приехал. Он говорит, ну, Сергей, такое дело. Нам поставили наши гистологи диагноз хондросархома. Мне объяснил, чем отличаться от сархомы. Сразу же сказал, что только ампутация. Только ампутация. Причем по рентген-снимку я у него вклею видеоредактором видео, по рентген-снимку видно было, что у меня поражена ключица и задета лопатка. Но на рентгене лопатка не видно было при последующих рентгенах. Она уже детально показала. Он сразу сказал это самое. Тогда сказал просто ампутация руки. Забегу вперед, мне отрезали ключицу и вытащили лопатку с меня. Ну и объяснил такое дело, чтобы гистологи не ошиблись наши все-таки, что могут ну, засомневались маленько люди давай-ка ты говорит в институт Петрова мы тебе дадим направление заберешь эти коробочки с образцами гистологии и перепроверишься там так сейчас попробую поспоминать, поспоминать когда же я попал это уже на апреле было дело да, да. Это был дел даже не к апреле, это дело было уже к маю. В мае я попал в институт имени Петрова. Товарищ Петров у нас основатель онкологии в советское время. В честь его назван институт. Специалисты там, все. Но мне он не понравился. В нем у меня отрицательные отзывы начнем с чего начнем с чего приходишь в регистратуру там то же самое с направлением дали направление там сразу же подписываешь подписываешь что все платно но ну, кроме приемов посещений приемов посещения они бесплатные, но за все ты платишь расценочки не кислые ну что ж записали меня за профессором Щукиным отчество не помню ну наверное неплохой сразу забегу вперед что я к нему так я его так ни разу и не увидел но на прием был получилось вот так сейчас расскажу потом с направлением гистологии меня отправили там проходишь в поликлинику и куда-то туда назад назад назад назад и там есть у них как она правильно называется то ну, в общем, там сидят гистологи. К гистологу меня отправили. Здесь вот подсказочка, сейчас поспоминаю. Ай, не помню. Ну что ж. Так, ладно. Сразу у в институте, не в институте, в онкологии, в центре в Песочном, что за городском, мне поставили G2, то есть вторая стадия. Когда пересмотрели в петрова мне поставили g1 первая стадия ну в принципе я не знаю тут это придираться не придираться это ничего такого вообще <coughs> критичного нету стадия 1 и больше 1 меньше в моем именно в моем случае ну что ж записался я прием пришел там гистолог соответственно там все профессора Господи, как ее звали-то? Алексеева. Кистолог, вот, фамилия Алексеева. А вот имя отчество я уже не помню. Ну, такая тетенька лет под 50. В принципе, общительная. Ну что, сдал я эти образцы. Соответственно, пошел расход моей зарплаты. Что-то мне за пересмотр обошлось тысячи три с половиной. А сколько же там взять ее саму, я уже не помню. Я заплатил первый раз тысячи три с половиной, она мне пересмотрела, потом я, а, и тут же пошел, ну, я называю все своими словами, развод на деньги. Зачем гистологу спрашивается? Ну, если ты гистолог, она мне говорит, надо заключение МРТ. Я говорю, зачем? Ну, мне надо быть, посмотреть, что там, определиться. Я говорю, ну ладно, я говорю, сколько это стоит? Ну, не спрашиваю, а сколько стоит. Я понимаю, что это дорого. Для меня ну, деньги есть деньги. Их надо зарабатывать. Тратиться-то они легко. Ну что ж, ладно, думаю, это самое. Пошел, записался в этом онкоцентре. Мне вышла эта процедура МРТ 7 тысяч. 7 тысяч с подсветкой с подсветкой мне сделали 7000 процедура мне <свят> мрт не очень нравится я человек полненький 80 с лишним килограмм при моем росте великом метр шестьдесят то есть я там помещаюсь но ну, образно говоря где-то вот так вот ладошка проходила она камера небольшая процедура занимает минут 20 минут 20 все это жужжит все это гудит все петь можно ну но... За такие деньги пришлось терпеть. Я почему это говорю? Если у вас будут направлять на МРТ, то же самое компьютерную томографию, Потому что второй раз я уже делал компьютерную томографию с подсветкой. И обошлась она мне уже через два года в 5000. С подсветкой, без подсветки в 3000. Забежал вперед. Сделали мне МРТ, записали на диск. Я с этим диском там отправил к пару специалистов. Попал к на прием, записался к Щукину. Мне гистолог Алексеева тоже рассказывала, ну, как бы мне говорили, что в песочном, за городской поликлиникой, которая закреплена за городом, мне говорили, что не протезируется ничего. Почему-то мне гистолог Алексеева, не помню, как ее по имени, почему-то она говорила, что вот какому-то трактористу работает в песочном, при таком же диагности поставили титановую кости. Ну, так на скидку, я могу сказать, такие операции точно наверное, в 300 проходят. Ладно, дальше. В принципе, человек, ну, в принципе, даже если нет такого кого-то, если ты человек работоспособный, берешь уланки суду, делаешь операцию, год больничного, потом приступаешь и рассчитываешься. Это можно сделать. Но не в моем случае. Дальше я попал к Щукину, и там самого профессора не было. Он был на операции, и там принимал ассистент его. Кстати. Лайкать like, ассистенту, он все по чесноку сказал Ну что, так осмотрел, руку помял После вот этого уже время у меня подходило Когда мне в руку, после начинается боли Ну уже время вообще физической боли подходило Она уже, опухоль была такая, не маленькая Где-то сантиметров 15-20 Да, хондросархомы, они большие, я забыл сказать Это самое И мы с ним поговорили, я говорю, ну что, говорю, как Говорю, протезирование, что вырезать Он говорит, ну как бы можно, говорит Ну смотри, у тебя говорит, все сосуды оплетены. У тебя потом просто, говорит, рука не имеет И также ампутацию сделает Ему спасибо за честность Не помню ни фамилию ассистента Ни имя отчества Но спасибо ему за честность Он честно сказал, я вообще реалист Привык смотреть правду в глаза Все Диагноз у меня подтвержден Это самое Я сходил, забрал Коробочки В которых гистология Мне их надо было вернуть В онкологический центр песочном и что и дальше ну это самое а я пришел возвращать эти коробочки как-то ну так спонтанно побежал все делаю быстро быстро оперативненько возвращать эти коробочки и тут пошла путаница взяла гстолог гестолог как же ее зовут все забываю алексеева фамилию так вспоминаю она взяла номера коробочек она перезаливала их и взяла от новые номера присвоила и никакую бумагу к этому не приложила. Я прибегаю в онкоцентр городской. А не раз мы не берем номера не соответствуют. Я обратно к Алексееву говорю что за дела вы мне что подсунули она нет мою диагноз все то же самое. Кстати за перезаливку они брали тысячу рублей, но я им ее не, не отдал не знаю не спрашиваю не отдал. В общем она написала бумагу что делала переза, А, даже нет, она не писала, она просто говорит, объясните, что делала перезаливку. Ну, как-то мне говорю, не принимают? Она, не-не-не, ничего-ничего, примут, примут, ну так, давай-давай. В общем, давай-давай, ушел. Меня супруга возит на машине, у меня нет прав. Но, как бы, такое дело, что я уже не пошел учиться, что у меня такое дело. Деньги не лишние, я не пошел учиться на права. В семье есть машина, меня возит супруга, я так еду и думаю, Но ну, вот сейчас я приду сдам эту гистологию, попаду на прием, дальше проведут удачную операцию. А что будет? Мне, мне 31-32 года. У меня жена, сиротушка, сын, молодчина, помощник. Не горжусь. Не у каждого такой ребенок, талант, И нету своего жилья. ну Нету своего жилья. Остался мне по наследству дома от дедушки, деревне Новолаговской области, но там нет никакой работы. И школу закрывают потихоньку, так по классу, классу, классу, классу. Осталась только начальная. Ну что, посидел я так еще в машине, говорю, ладно, Лен, говорю, поехали домой. Это самое, едем домой. Я в машине так подумал, надо, наверное, я работоспособный человек еще на тот момент. В принципе, рука, ограничения у меня было только по подъему, где-то вот на таком высоте уже, дальше было не поднять. Посидел, подумал, не совещаясь с супругой, не совещаясь. Я дал свое заключение. Я говорю, Лена, так и так. Я работаю до какого состояния? До ипотеки раз. Либо до состояния метастаз. Как я определяю состояние метастаз? Повышенная температура, продолжительность больше двух-трех недель. Тогда значит состояние метастаз. Я усиленно приступил к работе, подработки, благо были это самое, подработки, все, работал хорошо, ну маленько подвел Крым наш, с присоединением Крыма нашего, пообрезалась и зарплата, и повкалывать пришлось побольше. Но сразу забегу вперед, я работал на Сертола. На завод называется Мир Упаковки. Но это большая компания, в нее, в нее входит много Компании таких, они небольшие по штату человек, но такие очень весомые, хорошие, работа, хорошие рабочие места. И сразу забегу вперед с благодарностью этой компании, всем акционерам и всем, кто принимал участие. Мне на дембель выплатили 500 тысяч рублей. Ипотеку я потом получил, ипотеку я получил. Оформление ипотеки зарплата неофициальная Несколько раз отказывали. Я хотел брать сначала комнату в Санкт-Петербурге. Нет, не получилось. Потом рассмотрели. Ну, что делать? Я говорю, «Лен, давай. говорю, Я вот когда-то в Пикалеве работал. Да, в том самом Пикалеве, где перекрывали дорогу. Только я работал до этого. Проанализировали ценники. Ценники относительно небольшие. Очень такие практичные. Ценники за 770 мы взяли двушку в ипотеку на 35 лет. С первоначальным взносом 300 тысяч спокойненько высчитывался спокойненько расплачивался но время уже подходит у меня на работе коллега мы работали две смены я в одной смене бригадиром, он в другой смене бригадиром его потом поставили начальником но как бы э, на работе небольшой круг людей коллег, друзей я держал в курсе большой не держал, потому что мы все таки что онкология и пальцем и жалость это кому надо? нет, не надо, нет, не надо мне жалость э, вот мы с ним обговорили, я говорю, надо поговорить с начальством. Это самое. Может, говорю, денежкой помогут. Что там, больничный закрыть, то, сё. В результате Дмитрий Геннадьевич, мой начальник, почёт и уважение. Ему большая благодарность. Он с моим начальником, с непосредственным руководителем, Романом Игоревичем, обговорил это дело. Ну и вот, как я уже ранее указывал, мне на дембель. Выплатили хорошую сумму денег. Я и сразу погасил ипотеку. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Дальше дело такое шло. Ну что, ипотека взята. Ипотека взята, даже если бы я ее не погасил, потерял работы. Страховка, сразу говорю, там указана онкология. Это бы все пробило. Страховка ничего не гасила. Но страховку пришлось платить, за нее зап заполняли. Все равно платеж бы у меня супруга потянула. Я вот так уже приняли решение, я говорю, ну, что, Лена, говорю, надо мне восстановляться в онкоцентре песочном. Надо все-таки с этим вопросом закрывать этот вопрос. Я так посчитал, посчитал приблизительно, что почем, где и как. Ну, думаю, в марте обращусь, у меня ребенок там учится. Ну, и как раз там в апреле меня прооперируют, в марте меня выпишусь, и мы всей семьей уезжаем уже все, чтобы не снимать лишнюю кварплату не платить. Нет, я маленечко не рассчитал, забегу вперед, меня... я обратился в марте, а только в июне меня прооперировали. Не рассчитал я по своему незнанию, по своему незнанию. Так, я то же самое возобновился, пришел, я объяснил, говорю, ну вот тут, говорю, меня два года не было, в принципе, это никому не важно, что у меня не было. Посмотрел, ой, говорит, ваш врач уволился. Давайте, говорит, я, ну, я, кому меня, к Миллеру Артур Владимировичу, молодой врач, молодой специалист, мне понравилось, ведет приемы, очень корректные приемы вел, так мне понравилось, это самое, как он ведет приемы, все четко, все, он мне максимально пробил за счет полюса либо квот. Поехали, что мы первое делали, я попал к нему на прием на прием, он так еще практиковал, сейчас, наверное, не практикуют, многие люди не понимают, вот отвлекусь маленечко, отойду от темы, многие люди не понимают, у кого-то, знаете, родинка, у кого-то там легкий пустяк, и у Артура Владимировича была хорошая практика, он практиковал в живую очередь, то есть не по талончикам, а по живой очереди. Да, люди там возмущаются, но и по ходу дела пошли жаловаться, что вот у меня талончик, а тут вот приходишь, тут живая какая-то очередь, что за такое, наведите порядок, а очень удобно живая очередь. Я пришел также по талончику, говорю, вот у меня время, люди, да тут вот типа вот так вот живая, ну живая-живая, сел, сел, сел, сижу, жду, все, у меня выходной, я сижу, жду, мне не на работу, мне никуда торопиться не надо, сижу, жду, подождал очереди своей, попал картой еще на прием, он все меня осмотрел, все записал, дал направление в рентген-кабинет, он говорит, работает, а это все было вечером. Я в рентген-кабинет, мне сделали рентгены, причем рентгены сделали обеих рук и грудной клетки, и так меня... И так светили Все записали на диск. Ну и сразу говорит, также вот. Вот преимущество порядка живой очереди. Так бы мне надо было записаться и только через две недели попасть. Сразу же в порядке живой очереди занял время. Занял вот занял очередь. Попал, как Владимирович, Владимир, чем он работает. До семи попал я еще. До семи там. Ну, последний, предпоследним образом Человеком вот так. Все, он посмотрел. Дальнейшие наши действия пошли. Он написал, много тебе, говорит, надо сдавать процедуру глотания кишки, как она не... Гастроскопия. Правильно. Я, о, господи, а я тошнотик, -то, у меня рвотный рефлекс, я к стоматологу отхожу. А -а -а. Ну, что делать? Надо, надо. Говорит, иначе гистологи не примут тебя. Не гистологи. Ой, кто у нас, наркоста зовут? Кто у нас наркоз-то выписывает? Не помню. Ну, в общем, не важно. Не пропустят. Без гистологии. Ой, это гистология. Без гастроскопии меня к операции не допустят. Также мне, Артур Владимирович, все бумажки, все анализы за счет полюса сделал. И тогда приходится подождать недельку-две гастроскопии. Так, сейчас вспоминаю, что у меня. Кровь. И что-то еще я уже тоже не могу вспомнить. Наверное, кровь, гастроскопию. Гастроскопию мне сделали. Процедура не очень. И тут у меня первый форс-мажор. Опачки, называются, Маленечко отвлекусь. Все-таки шхондросархома я не обсуждал такой процесс, как физические боли. Давайте обсудим. Физические боли, они, ух, ух, ух, вот я боли натерпелся, -то. да я такой боль еще никогда не терпел. Причем я эту боль еще терпел, ну, начиная образно, два, да, два года, два года, поначалу так все это самое, ну, как поначалу, ну, как сказать так. В общем, максимальная, максимальная боль максимально бессонное состояние, у меня было 9 ночей за подряд я не спал. То есть, что значит не спал? Я вырубался минут на 15 уже, просто объяснили 9 ночей за подряд, 9 ночей я не спал. И из них я 4 рабочих смены работал. Нигде, никогда, ни слова, ни полуслова, нигде не подавал видов Ограничения у меня уже на левую руку под конец операции были большие. Где-то я ее только поднимал до такого состояния. Благо, Благодаря работа, я вам говорил, что э, все производство развитое, везде кронбалки, гайковерты. Моя профессия, слесарь, инструментальщик, я был ведущим специалистом. Был, и ну, есть на одну руку. Так что с работой я вполне справлялся. Поставлена цель решения ипотечного вопроса. Она была выполнена болью. Так вот, боль. Чем же я ее гасил? А гасил я ее обычным аскофеном. Иногда помогала. иногда нет. Ну так, пил валерьянку. валеренко тоже в сочетании с -с со аскофеном. Неплохо. Все-таки, что это самое... Никогда я никогда не паниковал. А, один день, один день паниковал. Никогда я не паниковал, считаю, паника главный враг всему. Всему, что есть паника. Это враждебно настроено. Никогда я не паниковал, а вот аскофен, да, принимал. И как раз аскофеном-то я за два года сжег себе желудок. Сжеги у меня и раньше были. Но тут ничего не поделаешь. Они дали заключение. Я говорю, Ну, объяснил там девушка, которая делает процедуру. Она говорит, нет, вы, говорит вас не пропустят. Я говорю, что делать? Ну, говорит, выпишет средство специально. Вы, говорит, к терапевту попадите. Выпишет средство. Лечима. Недели две. Ну что ж, я попадаю опять к Артуру Владимировичу. Смотрит такой. Да, не катит. Я говорю, что делать? Он говорит, сейчас я вам направление дам к терапевту. Терапевт, который находится... При больнице. Удобно, удобно. Терапевт Людмила Алексеевна. Воспоминать фамилию, воспоминать фамилию. Масьветина, Масьветина, я попал. Тетенька такая хорошая. А знаете, я... Вот пока вот у меня вся эта раковая ситуация была, мне только врачи не понравилось в онкоцентре в имени Петрова. Да, в институте. Вот у меня только там вот негатив остался и все. А везде такие врачи попадались очень такие хорошие. Ну что ж, она мне выписала три вида таблеток. Одна говорит, дорогие. Это, да, вот, вот это вот мои две траты, вот эти таблетки, вот эти таблетки. За все время мои траты были в институте имени Петрова. И вот лечение вот этих курс таблеток, мне выписали там, одной таблеточки в районе трех тысяч было она сразу сказала она логические они хорошие и я сдавал компьютерную томограмму да компьютерную томограмму она мне обошлась пять тысяч рублей это Артур Владимирович попросил для операции ну чтобы посмотреть посмотреть что вообще там есть нужна компьютерная томограмма и все мои затраты в принципе это для рабочего тем более человека это это не так и много ну что ж, попал к Людмиле Александровне на прием. Она мне выписала лекарства. А вот лекарства я уже не могу вспомнить какие. Не помню. И, кстати, давайте про лекарства, давайте про народную медицину сразу расскажу. Сироману. Все читают также все смотрят, все также хотят попробовать народную медицину. Чага. Чага – это хорошо. Но в случае хондросархома никакие народные медицины, ни медитация, ничего, ничего. Если вас говорят, вот сейчас все сделаем, ну тут надо на ленечка. Нет, не надо верить этому. Пробовал я также чередовую. Ну, чагу я вообще сам по себе заготавливаю всегда. Я люблю чагу пить. Чагу пил. Соду, соду пил и все. Чага сода, поверьте, все это что какие-то волшебство, это все шутки, наверное, шутки ради денег и все. Но никакая сода мне не помогла, ну ничего, ну полезно вообще, наверное, для организма щелочь почистить организм, но в пределах разумного, не надо фанатеть. Ну, что ж, это отлететь про народную медицину. И сразу забегу про такой момент. Там был институт по полису, то он принимает, но все лекарства нужна была официальная прописка. Так вот знаете, как я сделал? Я ее просто купил, так называемую узбечью прописку, и где-то в центре всегда входишь, так смотришь, так они сейчас не так уже активно. Ну, в общем, можно найти в центре. Обошлась она мне вместе с ребенком. Я ребенка устроил в школу по этой прописке, не стал ждать, сделал эту узбечью прописку. Причем сделал, проговорил сначала с хозяином где снимал жилье. Он говорит, а зачем, говорит, я тебе буду делать? Ты будешь коммуналку платить сделай ты тусбичью. Я сделал на этот адрес ребенка в школу, и также она мне пригодилась для. Ну, правда, мне никакие лекарства не выписывали. В моем случае только ампутация там лекарства не нужна. Но все равно, мало ли кому надо, что вот такой же случай, как я, приезжий, то да, воспользуйтесь. Пока наша бюрократия взяточная дает момент. Пользуйтесь. Так, дальше что? Попал я к Людмиле Александровне, выписала вот эти лекарства. Там три вида было лекарства. Одна эта вот одна это... хорошая. Я не запомнил. Где-то бумажка есть. Я, может, найду, пишу название э, в видео. Две недельки, говорит, через две недельки. Через две недельки. О, вот еще где моя трата. 2,700 я заплатил за га гастроскопию. Уже как бы мне не давали направление. Да и тут бессмысленно. Да и я ни одно направление не спрашивал. Ни Артур Владимирович, все давал, квоты все вот так называемые все равно за это все платит он не давал сам я вы там же в песочном записался на сразу же через две но ну, после приема там на следующий день записался на гастроскопию гастроскопию сделали допустили меня анестезиолог вот вспомнил кто подбирает обезболивающие анестезиолог анестезиологом дали ну уже допустим, ну, а ну как допустили Пришел к терапевту, к Александровна, она написала, допускаю да к операции. Все. Перед самой операцией. Перед самой операцией надо было э, и до этого. Какое же оно сердце-то существует? Процедура такая называется. Диагностику сердца сделать. Так вот, представляете, я всегда так спокойно, спокойно. Глубокий, до глубокий выдох. А тут перед самой операцией надо. Волновку зацепил, заволновался Ну как-то у меня сердечко Я делаю глубокий вдох, глубокий выдох Ну не успокойтесь, что-то такое, не знаю никогда ни, Никакого ни страха, ничего Ну вот что-то вот сердечко В общем, ритмию нашли Несколько раз меня на другой стенд На другом аппарате проверили ритми А я вот э, Вам, кому не пригодится Никогда не выкидывайте вот эти Все бумажки О ч -ч -ч -ч, шкалах вот этих О диагностике сердца во-первых, в моем случае, после ампутации, мне уже некуда крепить вот эту прищепочку. И для прохождения я просто показал старые вот эти вот с ритмией. Прошло. Так что берегите. Ну, я думал, раз перед операцией надо новую делать, я эту бумажечку она спокойненько выбросил. Вот. С ритмией меня пропустили, посмотрели. Посмотрели предыдущие записи, претензий не было. Что такое, я сам даже не понял, как я взволновался. Дело у нас, что уже к июню подходит. К июню, еще конец мая, уже начало июня, да, к июню пришло. Обговорил на рабочем месте с начальником. Приняли решение, что я уволюсь, ну, чтобы им проверки не приходилось. Все-таки любая, любая онкология, потом приходят проверки. А сейчас наши, знаете, проверки, как выглядят? Дорого они выглядят. Ну, для меня точно дорого. Ладно, я уволился. И меня 4 июня положили. Нет, не 4. 9 июня меня положили. А, давайте не так ждем. Артур Владимирович мне назначил комиссию, там своя приемная комиссия, они все определяют, там собираешься все врачи. Пришел по времени, сдаешь карточки, выходит человек, и потом тебя вот, за мной Артур Владимирович выходил. Заходим, Сергей, я зашел, разбился, посмотрели, все обиссудили. Там был, кстати, Михаил Сергеевич Аксионов, там все врачи, зав, зав, заведующим отделением Егоренко. Виталий Викторович, хороший тоже человек, хороший специалист, это самое. Вот они посмотрели, что почем, Артур Владимирович, ну, он э, за меня все рассказывает, что почем, я просто стою, надо мной наблюдают, ну, спросили, почему, конечно, такой промежуток два года не появлялся. Ну, я объяснил, ипотечный вопрос, то все, ну, все люди, все понимают, жить всем охота. Но они мне назначают дату, а я тут, понимаете, уволиться не успеваю, я говорю, ну, давайте, говорю, вот это, перенесем маленечки. Перенесли, они спрашивают, почему больничный, ну, зарплата в конверте, какой больничный, объяснил. Но я не стал говорить, что мы договорились вот так вот, получается. Ладно, ложат меня 9 числа, там какие-то День России, ну, какой-то едино, единоросовский антинародный праздник. Что-то такое какое-то, если какое-то опять их на этом, единство. И получается, пятница там вот это я пролежал, потом ко мне 13, что ли, 12 день, а, деньги в этой... Конституции, президент, против... ну день этой. И 13 числа ко мне пришел анестезиолог. Анестезиолог. Подобрали наркоз. Ты выбираешь. Ну, спрашивают аллергии, все. Вот это ты выбираешь либо местный заморозка, либо такой. Ну, конечно, такой выбираешь. О, Об... как он получается? Общий наркоз. он все объяснил, что почем, сколько там, какие, то все, рассказал. Ну что что, стоп, Себя раз, и туснул, и все. Что-то там поспрашивали, что там похихикали на какой-то ответ, не помню. А, я спросил, пить, говорю, можно? Когда, говорю, пить можно? Так на меня посмотрел, похихикал, себя в воду после операции. где да хоть сразу. Это самое. Все. На следующий день с утра мне пришла медсестра и перевязала эластичный бинт. Тебе говорили, что тебе списочек давали на комиссии, что с собой взять. И там был, и был эластичный бинт, две штуки. Им всем перематывают, любому оперирующему, родинка или вот мой случай, всем перематывают ноги. Это надо для того, чтобы наркоз он поступля, поступает в вены, и получается излишнее давление, чтобы не выдавил вены, чтобы не было варикоза эластичным бинтом перематывают, и так ты с этим эластичным бинтом два дня прохаживаешь, а то и три. Ну, мне посмотрели, сняли. Дальше, что подождал, приехала каталка, голышом на каталку накинули, отвезли, привезли в операционную, там человека выкатывают, ему говорят, да, он всего отвечает, но, как я понял, я такого тоже не помню, то есть ты все отвечаешь, ты все говоришь, но сознания вот этого у тебя нету. Приехали, там холодно. Я, соответственно, промерз. Там такая прохладная температура, чтобы не было бактерий. Это самое. Все врачи, ну, что делают, операцию, что-то между собой хихикает, кого-то не хватает, кто-то там в туалет убежал. Такая теплая обстановка. В холодном месте. Это самое дружелюбное. Что мне сделали? Поставили катетеры, обсудили, как я буду лежать, на каком боку. Там он тут неудобно. Он говорит, ладно, я его руку буду держать. Это самое. До этого меня предупредили, что будет ампутация руки левой, лопатки и части ключицы. Это все было поражено. Я спокойненько, ну так спокойненько, а сверху то прибор, и так, дай думаю, посмотрю, сколько у меня сердечко-то стукает. Там просто что-то в районе за соточку. Так, подумал, да, там даже, наверное, за 120, как-то, ну холодно, все равно трясет это. так Думаю, я так спокойный вдох. Выдох, так спокойненько, как раз вдох, выдох, так смотри 90, так, а, так, и только так, ааа, тряси, вот холодно, так, так раз, смотри опять, эй, да и да, ладно. Да, да, да, да. В общем, мне эту масочку сейчас подышите, ну и, соответственно, вырубнулся. Все, очнулся в реанимации, очнулся у меня тут медсестра, Катя ее зовут, хорошо, девушка, еще раз говорю, плохие мне там врачи, которых негативное что-то мне не попадались. Она мне катетеры вставляет. Ну Такая раз, дайте-ка я говорит, в эту руку. Опа, одеяло поднимает. Да нет, руки-то. По катетерам забежем, Забежим Сразу по катетерам. Было ставлено. Я, в общем, думал, я боли натерплюсь. Нет. Так грамотно все красиво сделали. Мне так все понравилось. Я боли ни разу не почувствовал. Я ни разу боли не почувствовал. Мне был даже катетер вставлен в спину, в костную туда ткань, чтобы сразу попадала в кость обезболивающе. Вот обезболивающее мне было сильное. И где-нибудь у меня здесь записано? Не могу вспомнить, какое обезболивающее. Травидул, как-то вот так, наверное. Там, в общем, мне потом кололи обезболивающее, оно послабже. И была капельница. Так вот, я не могу где -то вспомнить, какое где... У ух так ну что ж а вот у меня здесь и не записано ну ладно это сама отвлекся вот мне вяжут эти катетеры катя делает я думаю ну, так проснулся, все нормально, врач пришел, а, нет, врача еще не было. Я думаю, да, посмотрю, что хоть у меня с этой стороны. А я вообще не подготовился, и не прочитал про фантомное боли. Для меня было ох, это удивление, когда я их обнаружил. Я так только в эту сторону посмотрел, соответственно, мой мозг профильтровал информацию, получившуюся от моих глаз, ракета нету. Как он мне выдал фантомную боль? Такую еще слабенькую. Честное слово, как будто от рука на месте. Только единственное, ты ее не можешь пошевелить. Как я перед операцией ее положил, левую часть вот так вот себе на грудь, так она и в этот момент, в настоящее время, так она у меня и остается. Ничем поширить не могу. Ну вот так вот, чуть-чуть, двумя, тремя пальчиками и все. Нет, еще и нижняя, даже могу. Но чуть-чуть, но если я этого делаю, фантом увеличивается. Ладно, с тех пор у меня начались фантомы. Ну там врач пришел, спросил дежурный по реанимации, что почему? Реанимация я сутки провел. Это я очнулся где-то часа, во сколько меня в 11 увезли, часа в 4 вечера я очнулся. реанимации уже. Что там врач просил, объяснил мне про фантомные боли. И дальше, ну, говорит, спите, спите, я пытался заснуть, но у меня дедушка в палате был, там две койки было, там рассчитано на 4. Такой старый пиканой. Такой какой тош Катя тут дедушка говорю зовет она в приходит а он по всяким по таким капризам зовет каждый раз такой дед капризный в общем этот дед поспать мне не дал потом сам как храпут дал там это самая медсестра даже проходили там смена у них была тихо тихо дед спит спит пусть не, не, не мешайте ему пусть спит дед всех задергал ну соответственно сутки я тоже не спал единственное было такое но привели Подключили все это дело, и у тебя автоматически, как автоматически, у тебя поднимается давление, температура, этот э, агрегат, который за тобой следит, он начинает сдавать звуковой сигнал. Прибегает медсестра, что-то подкручивает, что-то убег... что делает, накрыли мне еще одним одеялом. Дальше это все часа через два все стабилизировалось, пришло в норму, и мне жарко стало. А я ж не знал что я твой одеялами накрыта там еще какая-то такая салфеточка для, для тепла как раз и вот единственный такой вот неприятный момент когда ты потеешь у тебя ты лежишь на спине у тебя затекает под глаза и так начинает щипать мне пришлось тоже как от капризному дедушке два раза медсестр вызывать чтобы они мне протирали Подают пить, дается такой специальный, так маленький-маленький чайничек, такой удобно. Тебе дают пить, голову гол все удобно. Тебе подключен катетер в мочевой пузыре. То есть за туалет ты, не, ты даже не чувствуешь этого, что прошла ночь. Утром не знаю сколько времени, где-то, наверное, часов шесть. С тебя снимает одеяло, тебя всего протирают влажной тряпкой, вытирают сухой тряпкой. Ну тут в, в, в, смоченной водой тебя моют. Тебя моют всего. Это самое накрывают, также лежишь и утром проходит обход. В обходе участвует, ну, наверное. Как вот сказать? О! У меня выключится сейчас камера. На, остановились. Ну, давайте про обход закончим и дальше. В обходе, ну так. По местному, так скажем, по военному, генералы. Михаил Сергеевич был. А Михаил Сергеевич мне ампутацию-то делал, я вам забыл сказать, его назначили. Он грамотно все сделал, красиво. Михаил Сергеевич был, его похвалили. Ну, посмотрели, Ты это делал, да? да? Похвалили его. Похвалили. Грамотно все красиво сделано. Обход закончился. И потом за мной, наверное, часов так, где-то после обеда, кормить не кормили где-то до да, какой после обеда часов наверное в 10 за мной приехали на каталке увезли в палату ну ладно продолжим после того как ну что привезли меня в палату время я уже не помню сколько было, было до обеда по моему что касается забыл одного врача упомянуть. Это мажит Магомедович Ибрагима. Он нами занимался. Это молодой специалист. Он нами в палате занимался двоими. И получается всякие, ну, такие вопросы, как дооперационный, там, бумажку отнеси, бумажку принеси, что-то согласовать. Это все он занимался. Очень хороший человек. Нам понравился, как он работал. Что-то можно через него спросить. безотказный, Все. Это самый приветливый. И маленечко так вот Кратко еще напомню, какая ситуация. До операции мною занимался Артур Владимирович Миллер. На комиссии меня передали Кутковичу Андрею Владимировичу. Но все вопросы курировал Мажит Магомедович. А саму операцию проводил Михаил Сергеевич Аксиона. И также Михаил Сергеевич тоже периодично заходил, осматривал все. Мажит Магомедович перевязки делал. что, Ну... В общем, отвлекся чуть-чуть в палате. Обед, обед неохота. Желудок, ну так, тебя накачали э, обезболивающими. Желудок так особо не принимает. И вот э, уже проверено после сильных болезней. Вот хорошо идут потихонечку. Ну, это самое. Я еще и когда лежал в реанимации. Как бы предупреждали, много не пить выразит рвотный рефлекс. Я пил только по нужде, по чуть-чуть, по глоточкам. Попросишь, медсестра подойдет, даст попить, по глоточкам. Тут все то же самое. Ел по кусочкам бананы, яблоки потихонько, чтобы нагрузки на желудок не было. Ну, потому что все-таки в лежачем еще положении лежишь, и тяжеловато. На второй день к вечеру снялись с меня эластичные бинты, с ног на следующий день встал потихонько. при помощи у меня приехала супруга она ночевала рядышком со мной Ей выделили каталку ну все таки шли. и привезли меня у меня потом подпрыгнула температура за 39 ну я благополучно мне сделали снотворное я благополучно уснул и всю ночь проспал с утра я супруга отпустил на работу с утра встал и своим ходом потихонечко пошел на перевязку и тут стоит вообще маленечко обсудить саму больницу в центре в песочном городской вот именно она настолько вся продумана каталки кровати они с множественными регулировками Тенный прожектор. У него идет провод с пультом управления. Он у тебя лежит на кровати. Ты можешь два света включить: нижний и свет, который вверх будет светить. Есть включается кнопка подсветка пола. То есть никого ничего не слепит. Все продумано. Стеклопакеты стоят, все новое. Дальше. По коридору палата. У палаты есть тамбур в тамбуре. По одну сторону идет туалет, по другую сторону стоит душевая кабина. Душ. В этом же тамбуре находится раковина и стоит холодильник. Холодильник на две палаты. В холодильник, ну как и везде, требуется там список есть, что нельзя, что можно, и подписывать. То есть далеко ходить не надо. Вот я встал на свои ноги после операции. Это тяжеловато шашками. К зеркалу не подходит. Фантом так тебе выдает. Только ты себя в зеркало увидишь, фантом очень сильно обостряется. Это очень напрягает на самом деле. К нему надо привычка. И десятилетняя привычка, он долго не проходит. Дальше. Везде, по коридору, по коридору. Везде сделаны боковые поручни, чтобы держаться. Вот этот момент ты заценил. Также они и на ну, двери не могу вспомнить. На дверях они не есть, нет, но двери все равно открыты, ты их обходишь. Но есть коридоры, с которой стороны на длинном расстоянии нету дверей. Очень удобно. Передвигаешься потихонечко идешь небольшими шагами аккуратненько и придерживаешься за эти поручни. Вот этот момент продум продумана больница очень хорошо. Перевязка. Посмотрели. Дальше. Что там у меня еще такого было? А потом наблюдение. Через... Когда с меня катетеры сняли? Перед походом на перевязку сняли все катетеры. Все катетеры. Остался один катетер в руке. Через него делали... Очень такую интересную штуку не указал. Теперь сами современной медицине используется дренажная система стока крови. Подвешиваться к тебе дренаж. Дренаж я уже не помню, но я... У меня было записано. Сейчас не под рукой. Дренаж, в общем, у меня ну, первый день, наверное, 50 мг. А потом все так убавлялось, убавлялось. И относительно быстро дренаж с меня сняли. Относительно быстро. Утром дренаж сливают. Ты запоминаешь, говоришь, сколько. Вечером дренаж сливают. Утром была какая-то процедура, какой-то укол делали, и вечером уже делали обезболивающее, но не трамидол это посильнее. А какой второй, если я найду где-то, я видео напишу. Делали обезболивающее. По желанию можно было получить снотворное. В принципе, я спрашивал, потому что с фантомной боли заснуть это очень тяжело. И... Так, все без осложнений, все без осложнений, хотя предупреждали, что может хорошо швы, всякое это бывает, ну что ж. Все без осложнений и получается 23 числа меня уже выписали, дали мне выписной лист, я сразу уже зная нашу бюрократию попросил выписной лист в нескольких экземплярах, зашел внизу там в специальный кабинет, поставили печати, 23 числа выписали, а швы надо было снимать не еще через 10-20, ну, такое вот какой-то, по месту жительства уже, в своей поликлинике по месту жительства. Все. После того, как после операции, то же самое, руку взяли на изучение гистологи, и там уже давалось заключение, в общем, заключение – то у нас? Заключение. P маленькая английская. Т большая 2. Стадия. Вторая стадия. NO. N это. Э, если я могу ошибаться, не силен в этом. N это лимфоузлы. О это количество лимфоузлов. Или, или не так. Ну, в общем, у меня... Э, нет, наоборот, наверное. 9 лимфоузлов исследовали в ближайшей полости. Обычно первые метастазы, они поражают легкие и лимфоузлы. 9 лимфоузлов, и с, с, с, во всех 9 нет метастаз. Вот так вот получается. Ну, что тут можно добавить? Я с высокой благодарностью... И с хорошим позитивным настроением вышел оттуда поликлиника песочная. Если ее как же, ну она у нее очень большой. Если по буквам это Г Б У З С П К Н П С В Вот так вот она. Вот так вот она официально называется. А сейчас может у меня где-то есть? Как ее все буквы расшифровать? Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специальных видов медицинской помощи онкологический. Большая благодарность онкологическому центру. Ну, соответственно, надо понимать, что благодарность как выражается, как и простым рабочим, даже вот э, персоналу уборочного, персонал, который работает в поварской отрасли, уборщицы очень все чисто, хорошо убираются тоже надо ценить врачи все везде приветливо все безотказно но и я думаю не маленькая заслуга в этом глав врача ему тоже отдельно наверное благодарность за такое состояние это медицина она мне ну, так я доволен остался очень позитивно все мне понравилось очень прекрасно ну что ж на этом, наверное, это видео закончим. Я еще сниму второе видео, как все после происходит, после оформления инвалидность, как вообще жилось и живется мне по сей день. Ну что ж, с вами был я, Машнев Сергей. Мне 34 года, 2017 год, сейчас ноябрь у нас. Что можно добавить? Подписывайтесь, задавайте вопросы. Я, конечно, и так растянул видео. Я понимаю, что очень тяжело длинное видео рассмотреть. Но хотел рассказать все более-менее подробно и все вот эти вот нюансы, мои ошибки. Что-то не рассказал, что-то непонятно, спрашивайте. Я отвечу обязательно, потому что в ну, онкологии есть онкология. Такое дело, ну и как бы мой принцип – не паниковать. Все спокойно, реалистично. До свидания и всего вам хорошего. А главное – здоровья.